Приветствую вас, дорогие друзья, на канале компании Радиосила. Это очередной обзор автомобильной радиостанции, а именно модели Midland M20. В этом обзоре мы решили не расписывать внешний вид картонной упаковки, так как она стандартная, и сразу начнем с того, что вскроем ее. Итак, внутри нас ждет инструкция на нескольких языках но русского там пока нет далее идет сама радиостанция кабель питания скоба крепления непосредственно гарнитура и монтажный набор, состоящий из держателя для тангенты и винтов для крепления радиостанции. Сама радиостанция по габаритам несколько больше своего собрата М10 модели, что не мешает ей также устанавливаться в однодиновую рамку. Передняя панель выполнена из металла, имеет три регулятора, дисплей. Четыре кнопки, разъем под тангенту, USB разъем и разъем под гарнитуру или наушники. Сзади находится гнездо для подключения антенны, гнездо для подключения внешнего громкоговорителя, гнездо для подключения S-метра и кабель питания с фишкой для быстрого отсоединения питания. Прикуривателя в комплекте у данной радиостанции, к сожалению, нет. Включаем радиостанцию. И при включении мы видим, что дисплей выполнен по технологии Black Matrix. Символы на дисплее подсвечиваются. Такой дисплей не слепит и удобен в ночное время суток. Органы управления также здесь имеют подсветку. Давайте быстро пробежимся по функционалу органов управления. Этот регулятор, как мы уже выяснили, включает радиостанцию и также отвечает за громкость. Далее. Следующий регулятор у нас отвечает за регулировку шумоподавителей. Влево до щелчка включается автоматический шумоподавитель. Здесь он называется Digital Squelch. На всем остальном пространстве при повороте ручки вправо работает классический пороговый шумоподавитель. Ну и это у нас ручка переключения каналов. Все ручки выполнены из пластика, а кнопки прорезинены. И по кнопкам... Клавиша EMG используется для быстрого перехода на 9 -й. аварийный канал. Далее у нас идет кнопка переключения модуляции AMFM. С правой стороны клавиша фильтр служит для включения и выключения встроенных фильтров, а также активация режима сканирования. Для переключения фильтров необходимо кратковременно нажать, и здесь у нас Фильтры, завязанные на систему автоматической регулировки усиления, снижает фоновый шум в отсутствии сильных сигналов в эфире. Далее, следующий фильтр импульсных помех подавляет помехи от системы зажигания автомобиля. И третье нажатие активирует нам оба этих фильтра. Если зажать эту клавишу, у нас активируется Сканирование оно идет по всем каналам и сеткам. Направление сканирования можно изменять ручкой переключения каналов. Следующая кнопка аудио позволяет активировать режим отключения динамика. Длительное нажатие переключает на разъем гарнитуры. Также здесь мы видим простой зарядный порт. В это гнездо можно подключить телефон или планшет. И заряжать его током до 1,5 А. Справа под ручкой переключения каналов находится разъем для подключения внешней гарнитуры и Bluetooth модуля. К сожалению, это у нас не кенвудовский разъем. Сюда подойдут гарнитуры от радиостанции Midland или Alinka. Радиостанция имеет 16 частотных стандартов. Для их переключения нам необходимо выключить радиостанцию. Зажимаем клавишу фильтр и клавишу аудио. И включаем радиостанцию. Вот мы видим, загорелась надпись ЕЦ, И здесь мы можем изменять частотный стандарт. Здесь у нас 16 частотных стандартов. И нам необходимо выбрать стандарт RU. Вот он. Это наш частотный стандарт. 400 каналов. Амплитудная и частотная модуляция. И 8 Вт. Гарнитура Тангента тут внешне похожа на гарнитуру от своего младшего собрата М10 модели, но имеет некоторые отличия. Гнездо здесь у нас уже шести контактное, а не 4. И Тангента имеет четыре клавиши. Это клавиша передач, две клавиши переключения каналов. При кратковременном нажатии у нас переключает по одному каналу при удержании переключает по 10 каналов и клавиша со звездочкой осуществляет быстрый переход на приоритетный канал ну по сути это канал памяти на который можно быстро переключиться одним нажатием для записи этого канала мы выбираем нужный нам канал и сетку к сожалению модуляция здесь не запоминается и удерживаем эту клавишу до тех пор пока на дисплее не отобразится надпись ну давайте занесем 15 канал. То есть вот мы выбрали 15 канал, амплитудная модуляция. Зажимаем среднюю клавишу. И вот у нас появилась индикация приоритетного канала. Для быстрого переключения на приоритетный мы просто нажимаем посередине на клавишу со звездочкой. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас еще будет много интересных видео.